הackersמיאק שabbat shalom. with holidays to all and shabbat shalom. okay, I want to talk about the last song that they played. I want to talk about the last Действительно ли мы готовы повиноваться ему? הזאת, זה, זה, Особенно в этот период времени мы да, молимся об этом, мы поем об этом, но реально готовы ли мы чтобы он пришел и сделал это? Uh... כמה אני חושב שעולם בשרי וע fizי וארוחני הם נאים כמו שני מקבילים. Я думаю, что физический мир, материальный мир, и духовный мир, они идут параллельно. Они не пересекаются друг с другом. И единственные точки пересечения этих двух миров могут быть только в людях, которые живут здесь. И люди верные и верующие, они делают так, что физический мир и духовный мир могут встретить пересечься в этом мире. Поэтому наша роль, она очень критическая. И я сегодня должен был продолжать изучение послания Якова со второй главы. Но я это делать не буду. Мы это будем делать в следующий раз. У меня есть обязательства, которые я обещал перед Богом. И я хочу поделиться свидетельством небольшим из своей жизни за последний месяц и то, что Бог открыл мне. И возможно это поможет некоторым людям. Я целый месяц не был дома, потому что я застрял в Украине. Я поехал в одну деловую поездку, неважно в какую. Я хотел потом посередине ее отменить. Но по тому, как я молился, потому как вещи складывались вокруг, я знал, что я должен был туда поехать. И я развил себе такую мысль, что нечего ждать, надо просто подстроить себя под этот период времени и действовать в соответствии с событиями. И я отсюда вылетел 25 января на последнем самолете, который вылетел из Израиля до בכל ה-החזיזות איתם הולחזרו وكل ה-ביסדרה, לפה משהו יהיה ב-החדשות. ו согласно тому, что говорили в новостях, я должен был свой запланированный срок вернуться и все должно было быть нормально. אבל קנה חשש מסuye. נו, דא, у меня было определенное такое подозрение. верח когда я התרחשה על ה- а в то время, когда я летел, было заседание правительства. И они решили закрыть границы полностью. Закрыть небо, полностью закрыть границы. И тогда я сказал, Бог, что ты наделал? Это как 400 лжепророков, которые говорили. Которые говорили, все будет хорошо, иди на войну. А потом, когда я приземлился на Украине, я вдруг понял, что все плохо. И тогда на меня просто Нахлынули такие волны страха Что я здесь реально застрял И это действительно этот страх наплывает как волны Особенно когда все даты Даже открытых билетов Начали отменяться один за другим И я там должен был делать некоторые вещи мне нужно было сосредоточиться на работе. И, сейчас, и пока я занималась своей достаточно интенсивной работой, я еще должен был звонить в посольство Израиля на Украине, в Министерство иностранных дел. То есть куда я только не звонил, у меня сейчас друзей полно во всех инстанциях. И с женой, естественно, я звонила. А жена говорила, а что ты вообще переживаешь? У Бога все в Его руках, Он все контролирует, делает то, что тебе нужно, и в свое время вернешься. И тогда я решил, что это то место и то время, где я должен был находиться. И там температура была минус 11 градусов, снег, холод. И я понял, что, ну, неважно, так я оказался в таком состоянии, но вот эти вот постоянно надвигающиеся волны страха, мне с ними нужно было как-то справиться. Потому что были ночи, когда я не мог заснуть, я сидел постоянно в интернете, искал какие-то билеты, какие-то лазейки, чтобы вернуться домой. И тогда я начал молиться и говорил Богу, Бог, этот страх ненормальный, он должен от меня отойти. И несмотря на то, что мое физическое состояние не менялось, но все равно ко мне начал приходить какой-то мир. וזה בסופח שווה, אתם מבקים בקיילות, קול מקיילות שיש בקיי. וпо выходным, по субботам я ходил в разные миссионские общины, которые находятся в Киеве. В эти И одна из общин, все очень там приятные люди, я с ними познакомился. И тогда они попросили меня, можешь ли ты преподать нам какое-то учение на следующей неделе. Я сказала, на следующей неделе меня здесь не будет. Они говорят, ну вдруг, вдруг ты задержишься. А, и тогда я сказал, ну если будет Божья воля на это, то тогда задержусь. И мы продолжили еще одну рабочую неделю. А потом пришло воскресенье. И я, естественно, никуда не вылетел. И тогда позвонил пастору этой общины и сказал, я буду рад принять твое приглашение и учить у тебя. И тогда я пришел в эту общину, учил в этой общине, и фидбэк, который я получил, был какой-то сверхъестественный, необычный. Несмотря на то, что проповедь была очень простой, люди ко мне подходили и говорят, мы получили ободрение, откровение, обновление в вере, то есть действительно это слово, которое было несложное, оно их достаточно сильно коснулось. И после того собрания я тогда понял, почему я здесь застрял. Это было то время это место, где я должен был находиться. Я знаю, что очень сложно в таких ситуациях не переживать. И я попытался выйти из этого места всеми э, возможными способами. Были разные э, состыковки с Киевом во Франкфурт из Франкфурта в Израиль. И я уже начал процесс приобретения какого-то полета такого? И потом я решил действовать по-другому. Я сказал, может быть, я не совсем нормальный. У меня есть служение, семья, работа здесь в Израиле. Но такой билет я не покупаю. Не потому что это сложно, это не было сложным. И я знал, что это то время и место, где Бог захотел, чтобы я был. Бог меня туда привел, и Бог меня вывел тогда, когда он захочет. И постоянно в голове возникали такие красные лампочки, да купи ты уже этот билет, потом его тоже не будет. И я тогда решил поверить еще немножко сильнее, чем верил до сегодняшнего дня. Я не купил билет. На следующий день я посмотрел еще раз на этот билет. И ничего уже не было. На месяц вперед больше не было никаких билетов. И тогда я сказал, вот я дурак. Ну, уже и вообще совсем не было выбора. Я продолжал молиться, и у меня было очень хорошее время молитвы. И в Киеве есть различные работники, которые занимаются разными вещами. И во время этих поездок мне выпала возможность рассказывать людям о Боге, они действительно проявляли интерес. و... И через несколько дней я сказал, что я пройду анализ на коронавирус, потому что для того, чтобы вернуться в Израиль, нужно иметь положительный, э, отрицательный результат теста. И нужно, чтобы было особенное разрешение, чтобы вернуться в Израиль. Примерно сейчас у нас, как в Северной Корее, это происходит. <ere Profess privilege> И этот, это разрешение, есть люди, которые целую неделю ждут, которые две недели ждут, но они не получают это разрешение. Но я это разрешение получил через несколько часов. И я, когда начал молиться, я сказал, Господь, выведи меня отсюда чудесным образом, и это будет свидетельство, о котором я буду говорить. Но если есть еще что-то, что ты хочешь, чтобы я здесь сделал, тогда я останусь столько, сколько и uh, положение было таково, что я там закончила работу, и у меня были все документы необходимые для того, чтобы вернуться, но полетов не было вообще. И у тех... Uh, документов uh, есть, естественно, срок годности. Alors, если срок годности проходит у этих документов, то нужно начинать все с самого начала. И тогда uh, пришло десятое число. <coughs> uh, это... Uh, и это не слишком большой срок после того, как я там застрял. И тогда мне сказали, может ли ты встретиться с одним пастором? И тогда, когда я закончил все свои деловые дела, свои бизнес-поездки, я начал И дела, которые связаны с общиной и мы äh, согласились встретиться вечером кам, и рано утром я встаю а мой телефон просто разрывается от посланных сообщений и я просто был äh, в разных группах как людей которые пытались выехать из Киева <таспустика> и кто-то мне написал какая-то женщина, которую я вообще даже не знаю срочно отправь мне данные своего послания. <паспорта> они ночью попытались организовать какой-то полет в Киев. И они попытались надавить на правительство наше, чтобы они впустили один самолет ночным рейсом. Я послал ей на всякий случай мой паспорт, и у меня уже были другие планы, совсем забыл даже про это. וַאַז בֵּחָד בַּצּוֹרָאִים. וтогда в час дня. יומר תי כנה קרטיש, שאלח לי לינק, że שאל אנדзе ב-อินترنت, אני שומק. אז זה לינק א-א-סודי קיבי אוכל, את בלילה, ב-שלהש ב-בוקר. וтогда פשלה סילקון когда там это совершенно было что-то секретное, нигде в интернете этой ссылки невозможно было найти, чтобы я купил этот билет, и в три часа утра можно было мог бы сесть на самолет. И только после спустя несколько часов этот рейс появился на доске полетов. Я купил этот билет. И я был уверен, что этот рейс тоже отменится. Но я пошел на встречу с пастором этой общины. Был такой приятный ужин, очень приятный вечер. И у него была дочка, которой было 25 лет. היא גם קצת צחוקה, ولתamuות כתה, ופנים שليו ממש לבנות כהן. אה, и она, они тоже немножко участвовала в беседе, но у нее был очень бледный вид. И тогда она сказала, извините, я себя плохо чувствую, я пойду отдыхать. И ее родители тогда рассказали, что эта девушка очень активно участвует в прославлении, она пишет музыку и прославляет в собрании, но год назад она заболела одной болезнью, которая поражает мышцы. И только восемь врачей во всем мире могут заниматься лечением этой болезни. И это что-то, что когда человек больной такой болезнью смотрит на свет то у него начинает болеть все тело. Она просто не может ничего делать, она просто только ложится и лежит без движения. И уже где-то 10 вечера было. Я тогда спросил, если можно за нее помолиться. У меня со мной был еще один верующий друг. И еще одна новообращенная девушка, верующая и э, пара вот этих вот родителей, ее <связывая> родителей. <связывая> и мы начали молиться за эту девушку, <связывая> Мы не увидели какое-то изменение, но, но три раза я услышал э, вот это вот э, местописание из Нового Завета, когда Иешуа сказал, тебе говорю девица, встань, и вот три раза я услышал эти слова. Я не знал э, какую жизнь ведет эта женщина, девушка. И Я был уверен, что это изменение не придет так быстро. Uh, потом я сказал нам все эти вещи. Потому что я был уверен, что uh, придет время, когда... Uh, кто-то ей скажет, э, встань. И тогда во время молитвы со всеми этими людьми, которые были в комнате в этой... Я уверен был, что это то было место, это время, где я должен был быть в, том, в то время. И тогда я ушел из этого дома, и вернулся к себе домой, взял все свои вещи и поехал в аэропорт. Сел на самолет, который вообще не знал, откуда там появился. 70 человек были на этом самолете. И я вернулся домой. И тогда я зашел в, в, не в карантин, а в, в изоляцию в гостинице в Иерусалиме. Но это уже было не так важно, я был уже в Израиле. Okay. И я должен был с вами поделиться этим свидетельством, потому что это то, что я обещал Богу. Also, вот, я галочку поставил. Ну и моя проповедь связана с, тем, что, с теми откровениями, которые я получил за последний месяц. Иногда нам нужно активизировать свою веру. Это очень сложно. Особенно, когда страшно особенно в этот период времени но это возможно и это очень здорово особенно когда ты смотришь назад и ты находишься в этом месте ты это понимаешь но если мы начнем воевать с тем страхом и с теми беспокойствами которые нападают нас во время короны то Бог Бог заменит их другими чувствами. И Он постоянно говорит с нами. Левад, знаешь, особенно когда ты один и когда ты не особо знаешь что произойдет завтра и когда ты хочешь его решения, а не своего решения тогда он тебе открывает свои вещи и я хочу поделиться с теми вещами, которые Бог проговорил ко мне я думаю, что это очень актуально для того периода времени, в котором мы находимся и для меня это уже даже не период времени. Это, к сожалению, наша жизнь и это вот то состояние, в котором мы живем. Нечего, не нужно ждать каких-то перемен. Просто нужно подстроить себя под это состояние. Исайя 43 глава с 16 по 20 стихи. Мы прочитаем только на русском. Так говорит Господь, открывший в море дорогу в сильных водах стезю, выведший колесницы и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 אז אלוהים חושף פה את השיתות שלו. Бог здесь открывает свои способы. אמרנו שאני עושה משהו חדש. Он говорит, даже когда я делаю что-то новое, я uh, использую все те же способы. Для того, чтобы вы, мой народ, узнали, что это действительно я. В самом начале он напоминает нам о том, как он вывел нас из Египта, uh, открыл, и uh, разделил перед нами uh, Красное море и потопил uh, колесницы и лошадей. А теперь он говорит, я делаю что-то новое. Но способы остаются теми же способами. Я открываю путь, прокладываю путь там, где пути нет. И часто мы находимся в таком месте, когда мы думаем, все, это конец. И э, когда мы находимся в таком месте, то знаете, что это то место, откуда Бог начинает э, пролагать вам путь.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 ופראוי סטרני, תם בלה גורנעי אמסנדסט. מאחור המצרים. ומסמאל היה שם, כך אומרים, Басис, э, okay, э, okay. Э, и а с левой стороны э, были такие, как, типа как военные базы египетские. И поэтому, куда бежать, выхода особого не было. И этот рассказ мы знаем. و... אрабים פונים מכורים דברים מצונקים על החיים, שכי אין קור ליאן. мы смотрим и в нашей жизни нам кажется, что происходит такие вещи, что все мы пришли к концу и выхода нет. ופסיכולוגים ממרים. И психологи говорят. ששבים שיש בדוחהנו אפמ לומית מתממש, לומית ממשים. Что 70% разных פשוט... сомнений страхов, которые есть внутри нас, не сбываются. מפחד, Поэтому uh, мы можем или и, просто съедать себя изнутри, из-за страха, или и, и, начать волноваться. Легит, משהו, -ли а мы можем сказать, да, но что-то все равно произойдет. Потому что я знаю своего Бога, я знаю его способы. אז אם אני במת מכירה השיתות שלו אני זה ילי ותקווה שמה שולח לקרוא. אם если я знаю его способы, то у меня будет надежда у меня будет ожидание, что что-то все-таки произойдет. של היום. И можно также и перевести это в хаотическое состояние, в котором мы находимся сегодня. просто полный хаос. У нас нет никакой ясности. Я думаю, что со временем выхода из Египта, у нас сейчас самое отвратительное правительство. И нет чего нам ждать. И каждый день мы слышим корона, корона, корона, корона. слышим в новостях, по радио, в сфере, в во всех родительских группах, в школе, везде. И когда мы открываем зум для нашей общины по вторникам, там тоже корона, корона, корона, корона в течение двух с половиной часов. И из всех людей, которые здесь находятся, даже ни у кого мысль не возникает для разнообразия поговорить о чем-то другом. И вот это вот Тема на нас находится со всех сторон. И единственный источник, который не говорит про эту проблему, это Бог. Он тоже говорит. Он говорит, он посылает свою информацию. Radio. Как радио? Есть радио. У нас сейчас два радио: одно uh, божественное радио, другое радио короны. И мы играем с чистотами. С воскресенья воскресенье, по пятницу мы слушаем, слушаем радио «Корона». В шаббат, на два с половиной часа, мы настраиваемся на волну Бога. И когда у нас есть это физическое радио, то оно в нас укрепляет чувство беспокойства и страха. И у нас появляется такое чувство, что мы понятия не имеем, что будет завтра. И все, что окружает нас сегодня, это не от Бога. Ни страх, ни беспокойство, ни чувство, когда мы не знаем, что будет, это все не от Бога. Потому что у Бога есть свои понятия. Который он, äh, будет рад, которыми он будет рад с нами поделиться. Но та информация, которой которую мы наполняемся, она не от него. Потому, Потому что, что Бог в писаниях говорит, «Я даю вам радость, надежду и веру». И даже когда физическое состояние не меняется, я вам готов дать мир. И это противоположит тому, что у нас есть сегодня. Великулянная и у нас у всех это есть. Uh, смотря в какой день вы со мной разговариваете. Я думаю, что очень сложно найти хоть одного человека в нашей общине, который просто полон радости и благодарности и всех таких положительных чувств. Возможно, только Каролина. Я видел вчера Каролину здесь. Я думаю, что на хорошие таблетки принимает. Иеремия 33, 33, 33. 33 глава, с 1 по 3 стих. Прочитать? Okay. «И было слово к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи».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 Он и боялся, он и страдал. И он был очень уставший, и, естественно, скорее всего молился. <мол и Бог сказал ему, я знаю, где ты находишься. Это не то, что я не знаю. Я хочу говорить к тебе. וַאֲדַבַּר יְשׁוֹן שֶׁוּמְנַסֵּל אֲגִילֵי אֶרְמִיָּה. И первое, что он пытался сказать Ремии. רַבּוֹנִי וְנֶאֱרֻדְתִּי כְשׁוֹרֶת מִסְוִיאָה. Давай, мы выстроим канал связи определенный. וְאֶת הַמִּדִּימֵי אֲחִי מַחְיֵל סְפֵר בְשֻׁלְשׁ לְמַרְוּקָהָיִם. И во-первых, успокойся. זה אליפבית. קודם מכול תירגע. Во-первых, успокойся. Это первое. И давай мы выстроим определенный канал связи. אתה במצח הזה שты נמצא במצח ליפנות אלאי. В том состоянии, в котором ты находишься, тебе нужно обратиться ко мне. ובב אני קבור תחיל ל-לארט И во время нашей связи я тебе буду показывать различные вещи. ובקדבן כולנו צריכים להבין שamatav שאנחנו נמצאים בו אלוהים מזכיר אותו ושולד בו בオープン מוחלט. Я точно могу сказать, что то состояние, в котором мы находимся, Бог знает и Он Его контролирует однозначно. כי גם שיתקוע שם, בקיאו מתי אמישללה, לא נתן לי להצולארץ. Например, я там вот когда находился, я сидел и думал, мое правительство не дает мне вернуться в страну. Но есть кто-то в моей жизни, кто выше, чем правительство. И он открывает uh, путь там, где нет пути. Но он это делает своим способом. Иногда мы ожидаем определенного пути, но он как бы показывает нам путь с другой стороны. И это устройство этого канала связи ⁇ это что-то очень здоровое и правильное. И, и что, что у меня сейчас держит? Какие э, чувства у меня есть внутри? Если это беспокойство и страх... אז כשאני ראה שמש משוחזר זה לא אלהים. ונתתי מקום למשוחזר. тогда то что сидит внутри меня это не бог скорее всего я кому то другому дал место внутри себя. כתובים מלימ במקומות כתובים בני סiónות קני אבו. ו'הписание полный שלוב ש' that will come to you trials. and мы почему-то удивляемся, Мани, сайон. что это такое испытание. Откуда на меня это навалилось? Вы... גם, uh, Шауль за... אנחנו, בניסיון, אנחנו uh, и Шауль говорит о том, что во время испытания мы должны быть как рыба в воде. Нам нужно управлять этим испытанием. Генер, וזה, וזה, וזה לא, לא Ждать, когда это испытание uh, вдруг закончится, это, не... это неправильно, и мы ничего не добьемся. Нам <инергивание> нужно, во-первых, протестировать себя, что есть внутри нас, и взять управление состоянием в свои руки, и не ждать, не сидеть и ждать, что все просто так закончится. Потому что есть кто-то, кто управляет, и есть какая-то большая картина, которую я сейчас даже, может быть, не понимаю. و... Я могу привести один uh, пример, небольшой из своей службы в армии. Когда я был uh, во время Ливанской войны, я был простым солдатом, я не был офицером. И мне сказали, Вы, uh, ты должен бежать туда и завоевать эту деревню. И ты действительно не понимаешь, что ты делаешь. Ты хочешь жить и завоевать деревню. Но иногда мы находились в одном доме вместе с офицерами и генералами. И многие из генералов закончили ту школу, в которой я был до армии. Военная школа. А за эти моциклы? Я их допекал. Да, Я им говорю: Ну что мы делаем? А где другие силы сосредоточены? А что мы завтра будем делать? А почему мы пришли сюда утром и не вечером? Я их с ума сводил. И они мне да отвечали, они говорили, мы здесь, потому что вторые силы сосредоточены там. И да, мы совершили ошибку, поэтому мы сейчас и застряли здесь. И хотя я был простым солдатом, я как-то пытался и начал видеть картину сверху. И я понял тогда, я могу жаловаться до завтра, но я не вижу полной картины, а и состояние таково, как мне говорят. Потому что есть кто-то, кто, кто действительно управляет этой системой. Сегодня я хожу на резервистские сборы. Я уже нахожусь на второй стороне. אניושב במרכז שמשים מנעילת כל הלחימה. Я сижу в центре того, кто управляет всей этой структурой. פשוט אין סיכוי להבין את כל מסובחות של הדברים. И у простого солдата просто нет никакого шанса понять всю сложность этой структуры. Без разъяснений мы сами, мы за ишима глобале, мы должны увидеть, И поэтому, когда мы находимся в определенных состояниях, неважно это наше личностное состояние или это глобальное состояние, нам нужно Нужно понять, что все находится под управлением кого-то. И чем больше и чем ближе мы будем находиться к этому генералу, тем больше он откроет нам различных деталей о сегодняшнем состоянии. И наши наши сегодня пробежки они на маленькие расстояния для нас надо правильно прожить сегодняшний день возможно неделю и uh, шанс запланировать что-то uh, на год вперед он не очень логичный сегодня и для того чтобы правильно прожить день нам нужно напомнить его богом и его присутствием нам нужно чтобы он присутствовал в нашем состоянии и нам нужно попросить у него много милости и ובאחד <גדתי> המשקים שמות נפתחו במזווית אחרת זה איננה רחמים. וещו קושי ש- ש- ש- ש- ש- ש- ש- ש- ש- ש- ש-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 Метаскел. Эти двое слепых были в очень отчаянном и сложном состоянии. Они слышали про какого-то Ишуа, который приближается. И то, что они решили закричать, это помилуй. Не помоги, не исцели, не что-то другое, а именно помилуй. אמצעקור רחם. Они па, закричали, פמילו нас. אז מה, הם ביקשו ביצים? Что они попросили? מה צמילאזו דרחמים? Что это за слово, милость? ומה אנחנו צריכים ליתכן, שאנחנו מדברים רחם על? И что мы должны иметь в когда мы говорим Господи, помилуй нас? רחם, אשורו של אומת חזק. А слово милость, корень на иврите очень сильный. מילים זהות. Uh, и слово uh, ⁇ рехем ⁇ это матка. Они имеют одно и то же, один и тот же корень. Когда мы кричим ⁇ помилуй ⁇ мы просим, чтобы Бог поместил нас в матку. И женщины лучше знают, что такое матка. Это состояние полной защиты. Все, что uh, младенец, в чем, в чем нуждается младенец, там есть. <coughs> Защита. <coughs> uh, еда, все. И есть там все все совершенное состояние для роста и для развития זה, עליי, Поэтому когда мы кричим Богу помилуй нас Во-первых нам нужно понять что мы просим И несмотря на то что физическое наше состояние не меняется но Бог может поместить нас в эту Духовную Матку, و... и мы будем там, несмотря на то, что наше физическое состояние не меняется. И, и uh, в книге Исаии 46 главе, Пасух 3-4 стих написано, «Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева» принятые мною от чрева, носимые мною от утроба, от утроба матери. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я тот же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. ומדגיש פה את מצפה של רחם. וו. וו. וו. וו. וו. וו. וו. וו. וו. וו. וו. וו. וו. וו. וו. וו. וו. וו. וו. וו. Он готов и он хочет. Но нам нужно понять это и попросить это. И это часть его способов и его принципов. И очень много есть мест в Писаниях, на которые Бог обращает внимание, и важно, чтобы мы их поняли. И uh, uh, uh, я хочу еще привести один пример из книги Луки, и я уже uh, заканчиваю. Uh, ришон, Лука, первая глава, uh, 13 с 13 по 20 стих. Можно не читать, чтобы сохранить время, потому что мы знаем этот рассказ. Это откровение ангела, которое он послал Захарию. И здесь очень много информации. 13 стих ангел же сказал ему не бойся Захария ибо услышана молитва твоя и жена твоя Елизавета родит тебе сына и ты нарочешь ему имя Йоханан то есть у Захарии он уделил какое-то время для того чтобы молиться об этой определенной проблеме есть здесь личное состояние человека, его семейное состояние. Есть, и есть глобальное состояние народа, который, через которое народ проходил в то время. И естественно, есть влияние духовного царства. И для Гавриеля очень важно было, чтобы они поняли, каким именем нужно назвать э, родив, э, младенца, который родится. Это было очень важно, это было критично. Как я смотрю на это? Э, политическое состояние в Израиле было очень сложное, э, Израиль находился во власти римлян. Состояние в храме было тоже ужасное, там брались взятки и было мошенничество. Я думаю, что корона это показалось бы просто пряником в тот период. И люди знали, что должен прийти машиах И для меня это состояние похоже на состояние суда. Они согрешили, и они были в заключении, не в тюрьме еще, но уже в заключении. И тогда Бог посылает Ангела и говорит, скоро родится Йоханан. Что такое Йоханан? Бог помилует. Поэтому есть состояние суда, иתחיל תאליח משויאם.иначил иначился определённый период.והאשלהו ראשון שחי אמשפט וasherופית אמר אני חנינת את אמ.иначился процесс סудה, וтогда סודיא אמר, но помилование, no, no вы знаете, что такое слово помилование? Это когда заключенным упрощают его преступление. Поэтому он, во-первых, посылает помилование. Э И тогда мы видим состояние личное, личное Захарии, когда он не поверил. И тогда мы думаем, но ты же об этом молился всю жизнь. Бог послал тебе ангела для того, чтобы тебе возвестить, что у тебя будет сын. И ты не веришь? Прими наказание. И какое наказание он получил? А, за что он получил наказание? За то, что он не поверил. Почему 40 лет Израиль ходил по пустыне? За недостаток веры. Поверить или не поверить, это не детские игры. Мы можем очень много вреда допустить в свою жизнь, если мы не верим Богу. Можно понять Захарю, Он молился, молился. לעצמו, לעצמו Ио... он он И он себе уже в голове представил Божий ответ, что будет так или так. אבל, Но Бог решил подействовать другим способом. И тогда Захария был удивлен. И поэтому здесь нам тоже нужно быть очень аккуратными. הפрек, И мы также продолжим uh, по этой главе бежать. אותו моллах, אותו моллах Гавриэль, тот же ангел э, Гавриэль был послан к Мириам. От, э, таким же способом. Э, Лукас, арба, шмоне, э, -э, Лука, 31 глава, 30 какого? 4, С 34 по 38 стихи «Мария же сказала ангелу, как, я, как это будет, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей, «Дух святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, и уже зачала сына в старости своей, и уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала, «Сираба Господня, да будет мне по Слову Твоему», и отошел от нее ангел. Примерно такой же разговор был, как и у Захарии, но реакция человека была другая. Мирия говорит, я тебя услышала, я тебя поняла, что делаем как это будет, чтобы я себя подготовила? И тогда, в 38 стихе, она сказала очень важную вещь: Вот я раба Господня, да будет мне по Слову Твоему. Я молчу. «Делай то, что тебе угодно, чтобы только все пошло по твоему плану». И 37-й стих, который очень актуальный для нас и сегодня, «Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Это было актуально тогда, сегодня и всегда будет актуально. Но реакции этих двоих людей, которые были родственниками, были совершенно разные. Я хочу завершить. Бог всегда говорит нам. И новости всегда говорят для нас. Мы те, которые решают, что слушать. כי הדברים ש אנחנו הם מתחילים להיצר בתוכנו זרעים, לטוב ולרָא. Потому что те вещи, которые мы слушаем, они в нас кидают зерна, чтобы потом произошел плод. Ведь אם мы дадим больше места страху, то этот страх будет возрастать. Авали мы можем увидеть, и когда мы дадим место духовным вещам, то они будут также возрастать в нас. Но нам нужно понять те способы, как наш Бог действует. Каким образом Он говорит к нам. И нам нужно искать Его во всяком месте. ולישתמש קצת יותר במונע אקטיבית. ותשתמשו יותר ב ובאמת צריך לעסיק לחקות. нужно перестать ждать. כי שום דבר לא ישתנה. Потому что ничего не изменится. Велим говорят они бонед варим хадашим. И Бог говорит вот я творю все новое. И мои способы это те же способы. Я готов поделиться с вами своими способами, если вы будете готовы слушать. Amen. Thank <music> you.